После нашей пресс конференции Леонид Ильининского, Динамо, Леонид Станиславович Кучук, коллеги, сразу ваши вопросы по традиции. не нет вопросов? Нет? Так, микрофон, пожалуйста, если я спрашиваю. Наталья Федорцова, телеканал СТВ. Подытожьте, пожалуйста, матч, все ли получилось, все ли сложилось так, да. как вы видели перед началом игры? В принципе, да. Так, как и планировали, видели, что эта игра под, будет под результат. Все. Ты, когда догоняешь, в принципе, не бывает простых игр. Ты не имеешь права вообще ошибаться. Значит, ну, связаны еще там были проблемы восстановления. Футболисты некоторые, ну, значит, после травм выходили некоторые. Значит, не некоторые, а именно поля Нужно было решить точно, кто в центре поля будет играть. Еще вчера не было известно, кто будет играть. Но... В том-то и заключается работа тренера и команды, чтобы она ну, значит, могла исполнить, что, что ты видишь. Понимаете? В принципе, команда исполнила, там ошибка была, когда Женя Помазан вытащил нас, ну, в принципе, с одного момента такого, Ну, для этого и воротарь опытный, когда он с одного момента вытаскивает команду, 10-20 моментов не будет. Понимаете? И поэтому, ну, скажем так, у нас любой результат ничья или поражение вообще не устраивало ничья тоже. Поэтому так складывался матч. Игра двух команд была очень строгой. Такая, ну, значит, знающая толк в тактике Так и такая, в принципе, в исполнении двух команд, тактическая очень обученная команда, строгая игра. Очень хороший. игра. Будут ли еще вопросы? Павел, пожалуйста. Как вы дебют Хвощинского и Силоса в сегодняшний матч? Ну, задам вам вопрос. А сколько Хвощинский создал опасных моментов? И вот момент. Ну, ну да, и выходил. Значит. Вот это ну, на ваш... Вопрос-ответ. Значит, я же сказал, 10 моментов не будет в такой игре. Ну, а с точки зрения силоса, если вам сказать, что он, ну когда он у нас не спал, ночью появился 8. Фактически ему на 9, 10, 11 3 дня на адаптацию. Другой часовой пояс, другая температура. Значит, все другое человек. Другая страна. Нужно было. И очень много отборов, очень много перехватов, да? и очень спокойная игра. Я, я то прекрасно понимаю, еще это не его игра, понимаете, ну еще Это вот такой, несмотря на молодой возраст, это очень опытная игра. Есть сильные стороны, поэтому я как бы ответил, думаю, на ваш вопрос. Владимир. Еще вопрос. как пару недель назад сам себе подумал, что Шитов, учитывая его опыт, уверенность, понимание игры, мог бы играть в центре полузащиты. И вот сегодня он так, так там сыграл. Как оценить его игру и почему решили? Это не от хорошей жизни? Или там, почему его передвинули выше? Ну, вот это разнообразие, где может Иль Шитов играть. Ему, наверное, было тяжелее всех, почему он пропустил фактически. 5 недель да. Тренировал, тренируется только но из-за того что это очень профессиональная игрок он даже будучи травмирован он, он тренировался по два раза в день Понимаете? и ему наверное было э, тяжелее всех играть почему когда ты пропускаешь пять недель это фактически полное растренирование ему удалось значит поддерживать Уровень тренированности, и очень тяжело было, и он сыграл, исполнил, даже не сыграл, а исполнил эту позицию. Футболист, играющий на трех позициях, это, ну, как говорят, это уже есть класс. Когда, я же сказал, еще вчера не было ясно, ясно, что ты подводишь его потихоньку, полигоньку объясняешь скрупулезно, но это уже есть уровень. Уровень футболиста, когда он понимает, что нужно делать на футбольном поле, когда полностью отдается игре, даже через немогу. Ответ. Спасибо. Вопросов больше нет. Всем спасибо. Всем спасибо.